Здравствуйте, меня зовут Васильева Евгения, я преподавала английский в Нижнем Новгороде, можно сказать, посмешанной системе, теми и Ольги Бойной Соболевой, включая и те элементы, и другие. И приехала к Татьяне Борисовне на семинар, потому что посмотрела на видео и... Вот эта живая непосредственная беседа детей о том, что их интересует, конечно, это самое главное, по-моему, что должно быть в обладении любым языком абсолютно. И что касается самого семинара, скажу, что самое главное, наверное, что я вынесла для себя, это то, что... Вот именно проработка всегда у детей откладывается хорошо, любая грамматика, грамматика, лексика, я не знаю, лексическая, грамматика, лексическая структура тогда, когда она действительно проживается, в первую очередь эмоционально. Дальше она обживается реальной ситуацией, и, конечно же, учитель обязательно должен помнить о том, что он ее должен включить сегодня. И сегодня, и завтра, и еще неоднократно. И чем больше мы себя контролируем, тем лучше, конечно же, и все. Большое спасибо Татьяне за такое место шикарное, в первую очередь. Когда я попала, я даже практически расплакалась, что я никогда в жизни не бывала в таком месте красивом. Ну, конечно, обстановка располагается таким замечательными движением. Я думаю, что успехи будут еще больше. Спасибо. И вам всяческих успехов. И все, и вы сдадите.